Друзья, всем добрый вечер, для кого-то добрый день. И сегодня мы очередной раз на связи с Дмитрием Семеновым. Дмитрий, всем привет. Дмитрий, тебе тоже отдельный привет. Да, вс всем добрый день. Вот уже три месяца, как мы знакомы с тобой. Три месяца, чуть-чуть может быть больше. Уже четвертый спринт, многие партнеры проходят. Три месяца знакомы не только с тобой, а еще и с твоим сервисом «One Dollar Baby». У многих, я считаю, по обратной связи, мы очень много проводим вебинаров, у многих появились такие в жизни изменения именно в финансовом плане. One dollar baby хорошо как навигатор работает, ведет нас, сделаем а остальные спринты, но изменения, я думаю, что не только у нас, как у партнеров, у пользователей, да? изменения, смотрю, есть и у вас. Я думаю, что вы берете обратную связь, служба поддержки идеально работает. Скорее всего, вы видите, какие процессы идут, да, как пользуются, как мы, как партнеры, пользователи, пользуемся сервисом, что больше изучаем, где какие вопросы задаем. И поэтому, я смотрю, у вас тоже наверняка идет какая-то работа, вы делаете изменения. Можно немного об изменениях в твоих планах, перспективах и потом типа брифинга по вопросам? Особенно касается вопросов изменения... Почему вы ввели, многие ждали этого, а многим нужно просто ответить, почему ввели не оплату, ну, раз, разовую оплату. Для mm -hmm. многих это, mm -hmm. считаю, это очень хорошо, полезно. Но вопрос, почему как вы, как бы это следили, как угадали этот тренд, управление или желание. Mm -hmm. Я понял. Давайте начнем с ответа. Ввели мы, скажем так, новый тариф, называется 170 долларов. Условно, да? мы его так у себя в разработке называем. А, какие вообще мы задачи решали и как мы к этому пришли? А, вообще изначально а, сам у нас этот был придуман еще на старте Dollar Baby. Мы давно к нему готовились и выбирали время, ну, вот, когда вот грамотно с ним можно стартануть. И вообще, если так посмотреть, а, мы а, долго вообще анализировали путь пользователя, смотрели, на что пользователь тратит время. И, мне кажется, выбрали такой самый момент, самое вовремя. То есть, вот когда мы с ним стартанули, это самое вовремя. Почему? Одна из причин, то есть, скажем так, есть три основные причины ввода тарифа. И первая причина – мы смотрим внимательно, на что тратит время пользователь. Да? То есть, пользователь, который обучается в Dollar Baby. Мы сервис, который понимает, что у нас высокая ответственность, мы управляем вниманием пользователя. Даже те 10 минут, которые пользователь находится в нашем сервисе, вот мы отвечаем за то, куда направлено внимание. И мы стали обращать внимание, что пользователи действительно они обучаются, они изучают уроки, они рекомендуют, но при этом они еще тратят чуть больше времени, чем нам хочется и чем им, наверное, хочется на, так сказать, на отслеживание, перешли ли в их структуре пользователи на следующий спринт. То есть там стандартная ситуация, когда какой-нибудь партнер звонит своему другому партнеру, говорит там, на каком то уроке, э, как у тебя дела вообще, а ты следующий спринт-то уже оплатил, не оплатил. И вот здесь, э, нам кажется, прерывается вот эта органическая цепочка, да, вот когда вот, вроде все классно, хороший сервис, но что-то вот такое искусственное. То есть э, абсолютно нормально, когда ты рекомендуешь, если тебе что-то нравится. Да? То есть это стандартное вообще поведение человека. Если ты чем-то восхищен, вдохновлен, ты порекомендовал, ты хочешь этим поделиться, ты что-то узнал, хочешь поделиться. Абсолютно нормальная ситуация, когда пользователь там, сам обучается, там, тратит свое время на это. И это тоже вот мы в рамках сервиса видим хорошо. Но когда пользователь слишком много времени тратит на то, чтобы проконтролировать, насколько его команда, допустим, по конверсии перейдет на следующий спринт, нам кажется, здесь вот немножко вот перебор. Поэтому что мы сделали? Мы посмотрели на доллар-бэби, вот знаете, как кубик взяли и повернули сбоку, добавили просто фактор времени. То есть мы не меняли ничего в маркетинге, принципиального никакого изменения нет, мы не вводили новой сущности. Мы просто посмотрели, что из себя представляют спринты на долгую дистанцию так, во времени. Uh, у нас uh, пятый спринт, который вот следующий, я так понимаю, ждет Атун и да. Uh, он как раз посвящен времени. Я немножко приоткрою, да. Uh, и uh, вот этот феномен времени uh, вообще как время, uh, как мы воспринимаем время, какие мы решения принимаем, например, иногда uh, фатальные, не учитывая фактор времени. И вот здесь вот, точно так же мы применили фактор времени и посмотрели, что по сути, если прикинуть uh, на 17 спринтов вперед что вот это та сумма, которую пользователи заплатят. Да? И э, для нас э, мы, э, первое, какие мы задачи решаем, что пользователь перестает э, волноваться за своих приглашенных. да, То есть он полностью сосредоточен на учебе. И по сути он э, принимает такое сильное решение, сильное решение для самого себя, что он будет год обучаться. То есть это сам собой, то есть не с нами, он сам собой заключает соглашение о том, что он будет в течение года быть в информационном поле финансовой грамотности. Он будет целый год, целый год делать какие-то действия, достижения. И здесь уже не пойти на попятную. То есть это не ситуация, когда ты зашел на спринт, 21 день позанимался, посмотрел свой там чековую книжку, да, или там, счет в банке увидел что там нету четырех лишних нулей расстроился и забил на сервис и перестал что-то делать потом где-то через три месяца снова возникла какая-то инерция там ты пошел покупать индульгенцию сходил на какой-то марафон еще недельку обучился да и вот у тебя за год там три таких импульсивных действия здесь в данном случае когда сумма уже достаточно существенно то есть это не 10 долларов это 170 и уже такое серьезное соглашение с самим собой вот, поэтому первое, вот то, что я сказал, мы за время партнера, мы за то, чтобы он все-таки это время тратил именно на обучение, и если ему нравится, откликается, он транслировал это обучение уже тем, кто вокруг него. Вот, без уже вот, вот этой мороки, там, проапгрейдился, кто-то не проапгрейдился и так далее. При этом мы очень уважаем тех пользователей, которые останутся на 10 долларах, у них нет никаких, так сказать, они такие же для нас пользователи, так же, как и те, которые никому не рекомендуют, просто обучаются, мы их очень любим. Нету никакого там, что тариф 170, как то влияет на, на тарифом 10. Хотя, конечно же, в нем есть некоторые там, полезности, о которых сейчас скажу. Вторая сущность, над которой мы думали, мы хотим, чтобы пользователь за одни и те же действия мог больше зарабатывать. Это нормально. То есть наш сервис, раз он способен генерировать доход, мы хотим, чтобы пользователь зарабатывал комфортно, зарабатывал эффективно и, по сути, кого-то единожды вовлечь в сервис, если ты вовлечешь сервис, и тебе он и так нравится, и понравится тому, кто вовлекся, переход на 170 является таким ну, то есть комфортным, удобным и там заработок не в 10 раз больше, не в 2 раза, а именно в 17 раз что уже немножко поднимает, так сказать, энергию, то есть внимание, энергию вот вокруг этих действий. При этом я обращу внимание, что мы постарались максимально органично это вписать. Ни в коем случае мы не продаем этот тариф и не даем вообще возможности его купить, если пользователь не знает, что такое доллар-бэйби. То есть невозможно приобрести тариф, если ты еще не прошел хотя бы там одного спринта. То есть мы заблокировали эту возможность, как раз, чтобы не было ситуации, когда пользователь по какой-то причине либо сам не понял, либо чуть неправильно ему передали, зашел в сервис, ожидал увидеть что-то совсем другое, принципиально другое, да, и говорит, нет, мне навязали, я не хочу, там, выпустите меня и так далее. Вот здесь э, ты прошел первый спринт, тебе это откликается, супер. Э, можешь принять решение пойти уже по-серьезному дальше обучаться, либо продолжать как есть. Ты можешь в любой момент, на любом спринте сделать андрей. Дальше. Ключевая особенность, которая отличает этот тариф. Вообще изначально, когда мы запускали доллар Baby, у нас вот эта штука – это один из самых, так скажем, обсуждаемых моментов в команде, да, Потому что в мультилевел маркетингах понятие компрессии, третий пункт это именно компрессия, такой очень известный и вот прям является таким краеугольным камнем многих компаний, которые используют именно реферальный маркетинг. И что мы сделали? Мы не стали вот эту, вот эту компрессию вводить с самого начала, то есть для 10-долларового тарифа. Почему мы это сделали? Наша задача была показать эффективность, эффективность рычага сети, насколько это эффективный инструмент. Да? При этом мы видим, что наибольшую эффективность этот инструмент может принести на длительный период. И хотели сразу же вот эту суперфичу, назовем ее так, супер опцию вынести для годового тарифа. И годовой тариф у нас имеет именно расширенную компрессию. Это выглядит так, что если под тобой большая структура, да, допустим, там не знаю, 20-30 уровней, и по каким-то причинам какие-то уровни перестали обучаться, любая причина, человек стал счастливым, например, на третьем спринте, понял свое предназначение в жизни, пошел заниматься чем-то другим, мы его благословили, отправили, и это круто, замечательно. Но да, он уже не в доллар-бэби, и при стандартном маркетинге на 10-долларовом тарифе ты с этого уровня ничего не получаешь, да, и при этом он занимает у тебя уровень, то есть до 9 уровня у тебя может не хватать нескольких уровней, твой доход существенно упадет. Для тарифа 170 мы сделали так, что именно срабатывает компрессия, неактивные уровни выщелкиваются, если под тобой есть 9 активных уровней, неважно, хоть они на 43 уровне начинаются, они становятся активными, зелеными, и ты получаешь с них доход. Поэтому, по сути, этот инструмент э, выглядит так, что если ты проделал большую работу в Dollar Baby, ты проделал большую работу над собой, э, у тебя есть абсолютное понимание, что себя представляет этот сервис. То есть нет ни одного неотвеченного вопроса. Э, и ты уже достаточное время с Dollar Baby, э, ты понимаешь, что все круто, я и так буду учиться. год, Ну, то есть уже так понимают, я и так буду учиться, но при этом я смогу больше заработать здесь. При этом э, нет ну, каких-то нововведений, каких-то, я бы сказал, искусственных дополнительных продуктов это и так есть, это и так тот продукт, который был, просто мы добавили еще одну, получается еще одну плоскость, плоскость времени да, посмотрели вот на длительный период, что это такое вот, там в описании тарифов есть, что понятно, что мы даем статус этому тарифу классный геймчейнджер слово геймчейнджер, я думаю многие знают, да, это смена правил игры то есть английский game change, тот, кто меняет игру, тот, кто, то есть для нас пользователь, который приходит на тариф, он меняет правила игры внутри вот нашей игры Dollar Baby. И этот статус позволяет выводить там 75 долларов без комиссии Dollar Baby. Вообще снижается порог до 25 комиссии. Это очень существенно а те, которые на серьезных чеках, они это сразу же заметили, оценили. С апгрейдами мы сначала смотрели, первую неделю так немножко напряженно, потому что очень много вопросов в саппорт, но очень мало покупок. Потом, видимо, когда мы ответили на все вопросы, прошло еще несколько дней, пошли покупки потихоньку идти, и мы увидели, что все окей, работает, сделали как надо. Сейчас задача просто пользователям свыкнуться с этой мыслью, что этот риф есть, что он не страшный, не опасный, не кусается, и те, кто принимает решение, именно обучаться на длительный период, идти и ним. Вот, ну, вкратце о тарифе вот так. Ну, и в заключение, то есть, вот именно по этому тарифу, что так как у нас сервис не спекулятивный, то есть сервис про, про финансовую, все-таки свободу, даже не про финансовую грамотность, про финансовую свободу. Свободу от каких-то... Свободу от незнания, да, то есть незнание вообще тяжелый груз, который может тебя утянуть куда-то, не туда, на глубину, да? свободу от предрассудков. Там очень активно мы ну не то, что мы боремся, но показываем, там, как должен работать МЛМ и показываем, что блин, столько предрассудков людям мешает просто вовлечься в это, свободу от какого-то навязанного мнения. И вот здесь точно так же мы видим, что эта свобода это навык, его надо вырабатывать, это можно делать только длительным, планомерным путем, там, да, 10 минут в день, да, целый год, а может и не один год, но это будет навык. Просто теория в навыке никак не переходит. Нет волшебной таблетки, ты, не знаю, два месяца позанимался и стал там, всего, и мысли все твои изменились. Все-таки это длительный период. Поэтому у нас этот тариф, прежде всего, для тех, кто хочет, кто принял решение точно измениться, да? то есть вот, прям принял решение. Вот, в целом так. Спасибо большое, Дмитрий. Я считаю, что очень достойно внимания, знаешь, что ситуация, когда первый спринт нужно все-таки купить, ты не можешь по желанию или по мотивации да просто купить сразу и потом расстроиться. Здесь очень хорошо, что дана возможность, человек, даже невозможность, как обязательство, купи себе один спринт и потом прими осознанное решение, чтобы не было вот этого скачка, конечно, да, рывка вверх, конечно. а потом от отката назад. К да. Классно а это. Дим, еще раз вопрос по по компрессии, Значит, получается, вы у партнера, который на первом, ну, к примеру, на первом спринте, uh -huh. и у него подключился партнер на пакет 170, он uh -huh. получает свой реферал, несмотря на то, что у него этого нет пакета, он да. свой реферал да. получает, но да. он не участвует вот в этой компрессии динамической, которая уходит у него с глубины. Все верно. Все это верно. Отлично. Ну, отлично. Все по верно. крайней мере, тут по-честному да. поступили. Если я уж на 10$ долларах и пригласил человека проделать работу, то я свои 17$ долларов получаю. Абсолютно, абсолютно. Если да, бы мы абсолютно. сделали по-другому, если бы мы сделали, что ты э, не 17$ долларов зарабатываешь всего доллар, это получилось так, что мы бы поставили всех партнеров перед фактом апгрейда. Да, какая-то и... обе... обязательство потеря. Да, и... и ну то есть э, в нашем представлении это не очень гуманно. То есть это избыточная мера, это негуманная. Это должно быть добровольное решение. Да, это сильное решение, оно добровольное. И человек сам должен к нему прийти. Мы не подталкиваем. Но я считаю, что очень хорошо получилось, по крайней мере, для нас. Вот мы зашли, у нас четвертый спринт, в основном у партнеров четвертый, ну, третий, да? Потому что равномерно идут. И нам сейчас легче будет приглашать, если бы это сразу было на первом спринте. Вот у меня почему-то у меня такое впечатление то когда мы на первом спринте и приглашать еще было тяжело, а когда четвертый, сейчас там пятый подходит, да, вот там шесть дней осталось и пятый спринт, то гораздо легче, имея уже такой от, опыт, да, реальные какие-то навыки приобретенные, новые таблицы, новые действия, новое понимание, говорить с человеком и приглашать его, показывая, что я уже прошел 4, то тебе выгоднее не 4, потом 17 спринтов, бери сразу годовой 17. Но опять же, возьми сначала только первый. Тут не смотивируешь его взять сразу такой пакет. А в процессе первого спринта, общаясь с ним, легко будет вовлечь, ну, при желании, что это мне нравится, я, конечно, вовлеку и на годовой пакет. Я считаю, в нем, извини, в нем преимущество очень большое то, что, как ты говоришь, серьезный подход такой. Я действительно пошел в марафон, да, я заплатил, и я иду в марафон. И мне нет, нет времени не отвлекаться, не переубеждать себя, или вспоминать, ой, я забыл, сколько дней все становишься в колею, как бы. верно. Да. Вообще, чем дальше партнер, да, я сейчас закончу. чем дальше партнер двигается по скрытам, тем больше у него появляется таких абсолютно естественных и очень действенных механизмов, как вообще вовлечь другого человека. Потому что каждый спринт у нас посвящен разным темам. Да, это все вокруг финансовой свободы, э, но темы настолько разные, что э, там для кого-то э, является очень сильным, например, э, ну вот я вот, вот прям для меня вот пятый спринт, э, который посвящен времени, это очень сильная штука вот для меня. Э, но при этом я знаю, что у нас там есть еще шестой спринт, он посвящен династии, да, то есть ты можешь стать там основателем там рода миллионеров, например, да, и мы знакомим э, с такими очень, э, так сказать редкими там данными то есть это не так просто найти и в интернете это не каждый вообще найдет о жизни там богатейших семей там Ротшильдов, фрагфеллера как они вообще с семьей как они там собираются там раз в году там какие решения принимает и так далее и я просто понимаю что каждый новый спринт это дополнительный инструмент вовлечь того человека который может пока еще не в доллар baby но у тебя как у партнера там скажем новым спринтом появляется новый инструментарий по вовлечению последовательно. Вот. Да, Руслан, ты хотел э, Да, здравствуйте, Дмитрий. Извините, я без камеры сегодня. Вопрос такой. Партнер, который после второго спринта выбрал пакет 17 спринтов. То есть это фактически получается 16 спринтов, как я понимаю. Вот, у него... 17 спринтов а плюс 17 получается да? да? О, есть... плюс 17 всегда как любая uh -huh. цифровая подписка где угодно uh -huh. вот у него спринты открывается все-таки через 21 дней или у него есть доступ на все спринты в любое время когда он хочет здесь нужно учитывать как технически мы можем открыть все спринты разом и можно прощелкнуть все там за несколько дней к примеру да? вот взять отложить все дела разом все прочитать, ничего не понять, ничего из практических заданий не сделать. И такое странное ощущение. Это как курс таблеток выпить за один день, да, вот прям месячный курс. Врач прописал таблетки, ты решил скоротать время и за день все выпил. Почему-то не помогло. Вот, здесь, да, мы технически можем, мы некоторым партнерам, кто-то к нам обращался. Мы открывали спринты, там, ну... По разным причинам э, вперед посмотреть при этом э, принудительно их потом после прощения зачисляли на ту спринт на котором они были чтобы правильно работал маркетинг вот э, но мы понимаем что все-таки правильно проходить именно в том порядке в котором мы прописали так скажем наше э, э, хочу правильно подобрать метафору э, но прописали на, на, на, наш рецепт до да, да, рецепт выздоровления чтобы все-таки правильно это делать каждый урок, правильно к этому именно теоретическую часть проходить каждый третий день, правильно читать книжки, очень правильно выполнять практические задания, какие-то челленджи, офлайновые задания, которые есть. Дай Бог на это, чтобы хватило 21 день. Потому что если все это делать качественно, впритык 21 дня где-то может не хватить. Благодарю. Я 100% согласен, что и даже настоятельно да, согласен с тем, что уверен, что нельзя отдавать человеку все спринты, потому что теряется вот этот весь интерес, теряется последственностью. Кому-то интересно было, седьмой спринт почитал, девятый, пятый пропустил, как мы обычно это делаем. Ну, я считаю, здесь очень мудро. 21 день достаточно, чтобы нарабатывать навык. Есть поговорка, 9 женщин не могут родить ребенка за месяц. Примерно как-то вот так же есть естественных естественный ход вещей, которые не надо нарушать. Да, спасибо. Алексей, Кирилл, я уверен, что у вас есть к Дмитрию вопросы, пожелания. Это вы же родоначальник. основать. Да. Познакомили нас, соединили. Да, вот, Леш, тебе слово. Привет. Дима, приветствую. На самом деле поблагодарить хочется в первую очередь, потому что для лично, даже для самого себя, вот для семьи моей, это оказалось таким, и Сережа, ты, между прочим, это понятие тоже мне внедрил, это марафон, сейчас модные марафоны такие, но они в основном идут где-то там недели, месяц. Смотрим в некоторых местах. А это такой годовой теперь марафон. Или, я, не знаю, Дим, наверное, поставь... я боюсь в хорошем смысле, что это марафон вообще надолго. Это Мы сейчас на год можем подписаться, а потом же еще. Нам-то точно уже придется, в хорошем смысле придется, потому что уже тысячи людей, благодаря нам в том числе, пользуются этим продуктом. Ну, могу сказать, в свою очередь, что отзывы. Постоянно получаем отзывы, и, Дима, тебе благодарность от наших партнеров. Это постоянно, постоянно периодически. И в связи с этим может быть такая вот мысль, где-то кнопку «Добавить отзывы» или как-то, я не знаю, может быть, какой-то ресурс отдельный по отзывам, что происходит. Потому что совершенно неожиданные вещи люди сообщают. Вот такая благодарность и такое предложение. А, смотри, Леш, а, во-первых, нам очень много приходит на саппорт писем от пользователей. Мы а, ни, никого не просим а, нам писать, ну, то есть, так вот прям, чтобы ребят напишите нам, пожалуйста, слова благодарности, нам хочется. Такого нет, но приходят некоторые такие письма, я к себе даже сохранил специальную подборочку на телефоне. А, утром, когда просыпаешься а, и, и читаешь письма, то есть откровения людей, да, и там такие штуки есть личные, что даже вот... А, Короче, не хочется их выгружать, потому что, мне кажется, немножко нарушится какая-то кармическая ценность вот этого обращения к нам. То есть люди доверяют там год, то реально там в жизни там такие откровения случились, что мы видим, что, блин, короче, очень прям по-честному, очень трушно, трушно, справедливо нам написали, что думают о сервисе, и там как им помогло. Но, конечно же, с точки зрения маркетинга, мы сейчас готовимся к старту. Уже на самом деле почти все готово. Официального представления доллар беби в соцсетях. Мы долго к этому шли, специально осознанно, так как мы вообще не торопимся, у нас бизнес не основан на спешке. Ни одна из то есть, так как у меня вообще несколько платформ я вот прям точно когда-то выяснил, что любая спешка, она где-то может фокус внимания с главного убрать, да. А вот еще э, спринт со временем посмотрите, там будут э, всякие дела. Э, важные, но срочные, важные, несрочные, да, и, и так далее. Э, да, у меня и... уже началось. Да, да, а, началось, ну ты первый, потому что. Вот, и здесь также есть важные, да, важные, э, они не срочные, их нужно делать, мы их делаем в фоновом режиме, мы к ним готовы, мы теперь точно знаем, как мы будем это показывать. Мы обязательно будем показывать отзывы, будем показывать какие-то лучшие кейсы. Но нам нужно было прям реально к этому подготовиться, потому что мы хотим это сделать очень классно. Вот. Но скоро ты это увидишь, скоро будет анонс. Я уже тестирую, то есть в том виде, в котором есть, пока есть еще комментарии, есть какие-то идеи, предложения у команды. Мы над этим работаем. Как всегда, совпадаем. Супер. Да, да, А по поводу годового, ты сказал, да, знаешь, вот для меня лучшая здесь метафора является какая-то классная книжка или там, не знаю, там сериал. Кто смотрел «Игру престолов», меня поймут. Первые несколько сезонов ты как понимаешь, что, блин, сколько же сезонов надо смотреть, да. С третьего, четвертого ты начинаешь молиться HBO на то, чтобы, блин, ребята, хоть бы это не заканчивалось. И когда там закончится какой-то восьмой сезон последние там четыре серии, там все в интернете, блин, почему только четыре серии, почему только восемь сезонов, почему пол книжки взяли и там, ой, точнее половину томов вообще выкинули, да, потому что я прочитал, например, всю киноэпопею эту, да, и жду там продолжения Чурша Мартина. Да, и я просто понимаю, что до какого-то момента накопительным эффектом работает так, что сервис убеждает пользователя быть с ним, да, но с какого-то момента пользователь хочет там оставаться и не хочет туда уходить. Вот, и как раз, мне кажется, переломным таким моментом будут вот такие шестые, седьмые спринты. У нас самые первые пользователи уже на седьмом спринте, они уже там активно, и очень интересный фидбэк идет. И вот мы прям уже работаем с этим фидбэком, смотрим, как еще усилить то, что мы хотим. Поэтому все только впереди. Благодарность. Дима, я со своей стороны хочу тебя поблагодарить. И каждый раз даешь нам что-то новое. И как будто бы это новая презентация. Я ее слушаю как будто Очень. первый раз. Да, да. И добавить-то особо нечего, учитывая, что у меня уже ночь глубокая. Я спрятался тут на балконе. Я хотел тебе сказать, что нам нужна твоя помощь в создании нашей Академии на основе АТОНа, о которой мы уже говорили. Вот Мы уже полным ходом в развитии находимся, и я уверен, что надо Алексей, Сергей ввести в курс Дмитрия, что, о чем мы договариваемся, как мы собираемся делать, и уверен, что... Рекомендации Димы будут нам очень-очень полезны. И... Ну, я думаю, что это встреча для этого эфиров. Оба, оба, да, да, да. Ну, оба Анатолия. Да-да-да, но оба Анатолия. Ну это понятно, да-да-да. Но это же все-таки про One Dollar Break, и мы же основываем наше обучение именно на этом. Поэтому это очень-очень тоже важно. Это продолжение, так сказать, как Игры Пистола в следующий сезон. Хм. Окей, услышал. Вот. Да. А я еще хочу сказать, что зато вот сейчас вот пока вот несколько минут, даже пока я говорил, пришло несколько сообщений по одному доллару. Это вот самое, наверное, интересное, что одна из самых интересных штук. когда все время тебе происходит напоминание и те, кто это не ощущает, хочется сказать, что очень легко презентовать, когда ты рядом с кем-то сидишь. Не хватало возвращения к ресторанам и ко встречам официальным, потому что это са самая крутая фишка, которая мало у кого есть. Просто мы сидим рядом, и я периодически рассмотри, рассмотри и за время обеда очень легко. говорит, ладно, давай, что там надо сделать? Легко пообедать, да? Да-да-да, легко пообедать и легко показать. Так, и даже перед, после того, как ты говорил это человеку не один раз, но после того, как он видит даже всего несколько раз по, по одному доллару за время встречи, он говорит, подожди, ты же, это же обучающий сервис, это же финансовая грамотность, почему? Хотя ты ему до этого говорил, да, и такие тоже есть. И тут вот после этого, как говорится, сам виноват, после этого информация заходит совсем по-другому. Ну, кстати говоря, вот к слову, это важный очень момент, о, важный. Друзья, Нет. пропала Севара, деда исчезла. Севара, Руслан, Борис, у кого есть еще вопросы, друзья? Чтобы не только я говорил, позадавайте свои вопросы. В принципе, все ясно, логика понятна уже не первый день. Мы понимаем, продукция имеет свойство, как говорится, прижиться. И это постепенно происходит. Мы видим, что это постепенно происходит. Uh -huh. Одним словом, очень полезный продукт, но наше отношение, вы знаете, добавить нечего. Благодарю. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Да, э, ну смотрите, то есть, э, я думаю, э, главные вещи, э, главные события, которые сейчас э, произошли уже, э, мы... Уже сделали, озвучили, с этим можно ознакомиться, это можно посмотреть. Впереди будут очень крутые апдейты. Прям хочется что-то рассказать заранее, но также хочется удивить. И удивить вас прежде всего. Да? И я думаю, что будете прям удивлены. В хорошем смысле будете удивлены. И я, мне, мне очень интересен будет фидбэк следующих спринтов потому что уже темы, которые мы начинаем затрагивать, достаточно серьезные. То есть прям совсем серьезные. Там уже там я прохожу спринт, несмотря на то, что я вижу весь контент на этапе создания, для меня он уже становится таким прям откровением. То есть я уже когда смотрю, я понимаю, что мы по контенту делаем уже нечто совершенно другое, с чего мы начинаем то есть если сравнивать первые спринты и сравнивать текущие спринты, которые там например, уже в разработке, да, например, 9 -10, это прям вообще серьезная штука, и мы понимаем, что, блин, там, очень хочется этим поделиться. Дмитрий, да. а у вас есть планы менять вот первый, второй спринт менять, или вот они настолько идеально сделаны, что не будет изменений? Я думаю так. В uh, продакшн-индустрии вообще, да, то есть uh, привычка что-то все время менять, uh, это такая, может быть, акиллесовая пита любой именно продакшн-команды, эти команды. Uh, действительно, можно сделать их лучше первые спринты. Я прям знаю, как. Я реально знаю, что можно поменять. Uh, но я понимаю, что мой фокус внимания переключится куда-то в назад, да. Uh, и я понимаю, что уже даже с такими спринтами есть определенный путь, есть определенный успех. И может быть, когда-то под давлением времени мы что-то там пересмотрим. Да? Но весь мой фокус сейчас направлен на те спринты, которые сейчас выходят, будущие спринты и текущие апдейты. Это гораздо важнее. У нас добавляются новые инструменты. У нас уже в тестовом режиме запущено для некоторых веток новое древо. Скоро оно появится и у команды Atom Easy, Busy. Древо сделано абсолютно в другом механизме, другой алгоритм. Оно быстрое, красивое можно будет смотреть по каждому пользователю, кто оплатил, сразу же перейти в то место, где он оплатил. Ну, то есть это прям вообще такой ноу-хау. И все время исправлять прошлое, мне кажется, совершенно не та привычка, которую нужно обладать, нужно работать над настоящим. Уже хорошо здесь сегодня все и сейчас, надо делать здесь где ты сейчас. Да? И очень большая аудитория у нас сейчас находится на промежутке между третьим и шестым спринтом. И все-таки мы хотим эту аудиторию сейчас сопроводить максимально эффективно. И полностью все приоритеты задач под текущей аудиторию направлены. Вот. Значит, значит ли это, что, нибудь, конечно. что четвертый и пятый спринт меняется, значит ли это, что ты сказал, между третьим и шестым находится, четвертый и пятый улучшается, значит? Или нет? Улучшается экосистема вокруг этих спринтов. То есть там, где а. находятся пользователи, они получают уведомления. У нас вышла классная турецкая версия, которая работает. У нас есть активность партнеров, которые там шлют нам сообщения, у нас работает турецкий саппорт. Это все-таки очень серьезные, экосистемные, большие задачи. Сейчас мы готовимся к выходу немецкой версии. Да? Это вообще серьезная штука. Немецкий регион нам очень интересен по версии, например, App Store. Немецкая аудитория стоит на втором месте по оплатам именно в магазинах приложений в мире, после Америки. То есть вроде бы, вроде бы есть испаноязычные регионы, есть какие-то более населенные регионы, но именно немецкая аудитория, она очень активно платит за эти продукты и большие деньги. Да? И мы хотим вот именно с этой аудиторией сейчас поработать. И весь сейчас фокус внимания на вот такую, на экспансию новых языков да, и новых регионов. Дмитрий, добрый день. Скажите, добрый. вот на первой презентации вы говорили, обмолвились. Меня многие спрашивают, что будет использовано ну, впоследствии такая вещь, как векторная психология. Можно поподробнее да, об этом? Что как как, с, чем это с чем это едят? Вообще, векторная психология это такое целое, целое направление да, науки. какое-то время она была не признана, или там долго признавалась, да, но есть прям адепты. Родоначальником является Фрейд, да? он написал первый вектор, системный вектор. Да? Есть у него еще другое название, но лучше вы не от меня это узнаете. Вот, и э, мы, э, вот эту векторную психологию, мы ее сейчас э, тестируем на уровне взаимодействия с пользователем. Конечно же, знание этой психологии, простыми словами, это понимание своего предназначения, но не каким-то там, э, не знаю, там Вуду, там звезды, там я хорошо отношусь и к Вуду, и к звездам, и к нумерологии, но все-таки это построена наука на физиологии. И ее даже не презентовать вам простыми словами или быстро не презентовать. Но условно я скажу так, что человечество много тысяч, даже сотни тысяч лет жило определенным образом. То есть это были охотники-собиратели, да? жили там небольшими кланами, постоянно двигались. И только 20 тысяч лет случилось назад аграрная революция, которая в корне изменила быт людей, но генетически не изменила а, то, что в людях вырабатывалось с поколения в поколение. И когда сейчас, например, люди, например, многие взрослые там работают не по специальности, да, они не знают, почему их талант. А, например, любой специалист по векторной психологии может просто сказать парень: у тебя оральный вектор, да, к примеру, да, оральный вектор, да, а еще у тебя мышечный вектор активный, а ты сидишь в офисе и ты вообще не можешь проводить даже сколько-то минут, не говоря о том, что тебе уже постоянно куда-то двигаться, что-то делать. И вот эта штука, опять что я сейчас очень примитивно простыми словами сказал, да, но если ее копнуть, есть классная книга, рожденная с характерами, тому кто интересно, есть очень интересные авторы, которые на эту тему пишут, и у нас очень сильно в России сообщество, которое это продвигает, изучает, и даже просто прикоснуться к этому будет круто. В рамках Dollar Baby сейчас мы анализ векторной психологии используем на уровне кода, мы пытаемся анализировать поведение пользователей. Мы не выдаем никакие тесты, мы не делаем ничего, чтобы там даваем определенный вектор. Мы просто по поведению, именно как пользователь читает, как нажимает кнопки и так далее, вырабатываем алгоритмы для определения некоторых векторов. То есть пока мы пытаемся только два вектора до конца узаконить. Но мы видим, что вроде бы у нас как-то получается. Нам нужно сейчас гораздо больше данных, нам нужно там, 100 тысяч пользователей активных, которые будут там ежеспринтово работать, тогда наша база данных будет правильно собирать. Вот. И мы хотим впоследствии выдавать контент именно с учетом вот этого векторного психоанализа. Да? Потому что у разных людей с разными, яркими ведущими векторами абсолютно разный фокус внимания на разных абсолютно вещах. Вот. Выдавать этот контент для пользователей Dollar Baby мы тоже хотим. Мы пока не понимаем, на каком-то этапе делать. Вроде бы у нас уже написан целый спринт по векторной психологии. Мы не знаем, когда его вовремя выдать. И вот сейчас как раз такой острый вопрос, мы его обсуждаем. Я его готов выдавать хоть сейчас. Я его готов выдать до продуктом даже к Dollar Baby. Но пока мне хочется, чтобы фокус финансовой свободы у нас не сбивался. Поиск себя – это действительно классно. Если пользователь узнает об этой науке через нас, это будет круто. Для меня самое крутое воплощение векторной психологии – это в детских садах, когда вот я постоянно привожу пример и не перестаю удивляться. У меня у самого есть детские кубы, я уже говорил, детские сады, есть детская школа «Белая ворона», да, это все по франшизе Baby Club. И я прямо вижу, когда родители, благодаря вот той методике, которая там даже не нами придумана, но грамотно используется, понимают, что у ребенка для предназначения действительно музыка. У него феноменальный слух, у него этот слуховой вектор. Он, слуховой вектор – это не только музыка, это понимание правды жизни, это очень такие дети глубокие, которых, которых вообще не нужно тормошить по, -то, по какой-то ерунде, они действительно сразу же с каким-то фундаментальным мышлением. И во многом могут даже в 5 лет быть гораздо мудрее своих родителей, у которых нет никакого слухого вектора. Да, и, конечно же, когда вот мы в садиках видим суперский эффект, когда прямо предназначение угадано, и родители понимают, как с этим ребенком быть, мы понимаем, что для взрослого возраста это тоже, на самом деле, точно такой же действенный инструмент. В планах в Dollar Baby это есть, какая-то реализация сейчас есть. Выдавать контент пользователям с учетом векторного анализа тоже есть. Нам нужно до этого дойти, дорасти. Вот. Но когда это случится, это будет действительно очень важное событие, и мы будем этим гордиться. Вот. Спасибо. Дмитрий, Дима... я, так пон... я так понимаю, что мы с тобой попали не на годовой, наверное, все-таки, этот э, марафон. Это не годовой марафон, а это марафон на всю жизнь, наверное. Настолько, сколько... Ну, ты попали, России, так попали, да? Да, да. Я думаю, если тебе что-то нравится, нет смысла это переставать делать. То есть, по сути, это как хобби. Почему бы не было бы для тебя хобби постоянно вариться в таком информационном потоке про финансовую грамотность, улучшать себя в этом плане? Это ежедневно работаешь в сфере или там вообще в мире, где есть деньги. Да? И уже там многие пользователи понимают, что финансовая свобода – это вообще не только про деньги, это про много, да? про ценности в семье поэтому смысл это переставать не факт что это в нужно делать нужно постоянно себя апгрейдить да? но и нам нужно конечно же эволюционировать и мы это будем делать мы будем такой перед нами будет всегда новый вызов и мы хотим даже вот я сейчас вижу огромную разницу между контентом первых спринтов и например там, там, до 9 10 спринта включительно и дальше я понимаю что эта планка должна будет расти вот. поэтому мы хотим чтобы пользователи росли вместе с нами но повышать порог входа для первых спринтов тоже я не вижу смысла. У нас очень много студентов, у нас очень много людей, которые после 50-60 начали задуматься о финансовой грамотности. вообще впервые. Никогда раньше такой мысли в голове, там, в голове не было ни у тех, ни у других. Поэтому такой определенный важный этап, и все равно с него нужно начать. Вот так. Ну. Дима, с учетом того, что ты сейчас сказал про векторную психологию, может быть, имеет смысл это вопрос, предложение, может быть, тем, кто взял годовой пакет за 170 в этот дополнительный спринт, если он готов, тем более. Давайте будем смотреть, есть там, получается, ценность, да, у нас, в нашем понимании, сделка самим собой на 170 долларов, это принятое решение ровно самим собой не с сервисом. То есть э, сервис, да, он, конечно же, он поставит контент, он сделает все как надо, но все-таки э, для нас э, есть некий объем, да, и этот объем он сопоставим с конкретной суммой, да. И если мы, например, будем включать э, какие-то сущности, которые вроде бы не должны входить в этот объем, то получается уже опять перевес. То есть опять пользователи, которые э, на спринтах э, за 10 долларов, они как будто бы немножко оказались этим обделены, им же не придет этот контент. Да? Поэтому мы найдем супер супер естественный способ, yeah. как это правильно внедрить А самое главное должно быть вовремя внедрено Перегруза информации тоже не должно быть вот Прям не должно быть Сейчас главное, чтобы ä, пользователи справлялись с тем контентом, который мы даем yeah. Но штука есть, и мы прям понимаем, что это такой некий козырь в рукаве, и он будет прям вовремя выдан Да, нисколько не сомневаемся а можешь ли ты что-то сказать еще о команде? Я вначале была информация, когда и в Батуми мы встречались, и вот сейчас тоже то, спросил партнер только что, о разработке, о дальнейших планах. Mm -hmm. Что можно сказать? Какая-то команда делает этот, этот продукт, и это же целая огромная работа по поводу 200 книг, различного, различного количества материалов, которые перерабатываются, и сколько человек может быть в этом участвовать, не знаю. Mm -hmm. Да, сказать? абсолютно. Команда э, изначально стартовал, то есть, такой костяк, да, я с этими ребятами работаю, там э, как бы взял, получается, из другого продукта, из другого проекта нашего. Э, и с каждым и из этих человек я работаю уже больше семи лет. Да, то есть такой костяк разработчиков э, и э, контентных э, получается менеджеров, э, дизайнеров, копирайтеров. Но сейчас э, уже настолько разрослась команда Dollar Baby, что мы понимаем, что мы уже такая интернациональная уже сборная, да? потому что 50% команды, они не в России вообще. То есть у нас есть хорошие сейчас ребята на Украине, у нас есть классная э, там, именно команда, которая делает технические апдейты в Индии, э, и у нас еще есть такие аутсорсеры в разных там, странах поодиночке, с которыми мы работаем. Вот сейчас, если собрать всю команду вместе, это порядка 40 человек, которые только работают только на этом продукте. При этом мы еще привлекаем ребят из других продуктов на, так сказать, на какие-то ежеспринтовые активности, когда нужно что-то очень быстро сделать или нужно что-то протестировать. Очень большая работа в тестировании, контента в том числе. И вот сейчас такая уже складывается серьезная команда, и у нас очень много вакансий сейчас открыто. Мы прям ищем разработчиков, мы знаем, что хотим делать, и нам не хватает где-то еще 40 человек вот на текущий момент. Вот именно в доллар выйдем. Вот. Поэтому мы видим, что это хороший путь. При этом не нужно забывать, когда-то для меня было откровением книга, это вот основатель Intel, мифический человек месяц, может кто-то читал, да, что с ростом любой команды, например, там такой принцип, что если у тебя 10 разработчиков, на них нужно, например, там, 2 менеджера. Но если у тебя, например, 12 разработчиков, то уже нужно 3 менеджера. То есть вот такая не, не очень линейная прогрессия. Да? Это связано с тем, что чем больше людей, тем усложняются вот эти все связи. И нужно очень грамотно расти для того, чтобы не порваться, куда-то там не вырасти в что-то неуправляемое. Поэтому очень сейчас серьезная работа проводится внутри команды, очень серьезный research, специалистов. И мы понимаем, что мы хотим делать. Потому что доллар «Долларбейли» состоит из многих компонентов, есть сам, получается, бот, да, который уже очень умный, он умеет там распознавать языки, выдавать контент на каждом языке. Также у нас есть очень серьезный отдельный модуль уведомлений, который позволяет с каждым пользователем связываться, анализировать этого пользователя. У нас именно умные уведомления, каждый пользователь мы все-таки по-своему, от характера его действий в Dollar связываемся. Также мы очень сильно работаем над модулем аналитики. Это как раз то, что нам необходимо, для, в том числе для внедрения векторной психологии. Так, картинка зависла только у Алексея, вот. Нет, нет, и, хорошо, э, все слышно, видно хорошо. Да, да, да, а, у нас э, делается, ну, то есть, и уже готова консоль для того, чтобы копирайтеры и менеджеры могли там заполнять контент без участия программистов. Поэтому это такой уже серьезный, прям полноценный IT-бизнес, э, да. Он имеет окошко в виде телеграмма для пользователя, но это как МФЦ, когда ты пытаешься оценить, что такое МФЦ, ты видишь там 12 окон, например, да, но ты не понимаешь, какая огромная махина за этим стоит для обработки всех документов и так далее, квотен-софт и так далее. Поэтому нам есть куда расти. И у нас очень большие планы потому, чтобы эта система становилась все лучше и лучше. Вот. Но мы на пути. Спасибо. Спасибо, Дим. Действительно, как, новое, как Кирилл сказал, новую презентацию услышали, как будто еще, да, в, одном, да. еще в одном продукте. Я понимаю, что да. это просто всего лишь еще один этап, но в любом случае, спасибо, что приоткрыл даже тот же самый пятый, шестой, девятый спринт, что в наработке я понимаю, что это не закончится ни десятым, ни одиннадцатым, ни пятнадцатым спринтом, что вы растете таким да. темпом, да. Хорошо, друзья, если нет вопросов, я думаю, что достаточно. Мы получили ответы на свои вопросы, Дим, за вот объяснение, за твое видение, за твое желание развивать сервис, свою команду, за то, что вы вот действительно на сто процентов погружены. Такая огромная благодарность от всего сообщества, от меня лично. Ну, я говорю словами других партнеров, мы очень много работаем с этим продуктом и слышу только обратную связь, которая действительно, как ты говоришь, меняет людей. И иногда такое говорят, что... Ну, делятся сокровенным. Не, не всегда такое происходит. С этим продуктом получается так услышать такую обратную связь. Друзья, спасибо тебе большое. Всем до связи, всем до встречи. И, Дим, ну, я думаю, что еще 2-3 месяца мы опять позовем тебя на встречу. Я готов. Я готов. Может, Потому, раньше. Я... У нас выйдут я еще апдейты, их интересно. нужно будет объяснять. Да. Я... Мое предложение, может быть, раз в месяц такой брифинг вопрос-ответ делать. Раз в месяц. Согласен думаю... с тобой. Просто я знаю занятость Дмитрия, Ну, согласен, если он будет согласен с нами раз в месяц встречаться, то с удовольствием. с удовольствием. Я думаю, мы уже подходим к этому. Уже подходим. То есть сейчас я уже научился э, продакшн график отделять от э, какого-то другого своего графика. Вроде бы уже походит на то, что это почти возможно. То есть я думаю, мы, мы скоро к этому перейдем. Ты имеешь в виду раз в месяц встречаться? Да. Супер, будем очень благодарны. По крайней мере, у нас всегда будет место для того, чтобы с тобой час провести. Лишь бы у тебя хватало времени надо. Дима, тогда как в хорошем, значит, не буду говорить о чем, назначаем встречу сейчас, подумай. Завтра, послезавтра, если будет возможность, скажи на месяц вперед дату в июле и все. Что нам откладывать? Я думаю, так и сделаем. Да, супер. Спасибо всем большое, Дим, Спасибо еще раз, ребят. Спасибо вам за участие и всем до связи. В записи все будет. Пожалуйста, давайте своим партнерам. Я думаю, что очень полезный вебинар, вот реально раз, раздвигающий прямо осознание по поводу финансового, финансового своего здоровья и не только финансового. Спасибо, спасибо большое. Медля. Всем, да. до спасибо. всем спасибо, Дима. Спасибо. спасибо Счастливо.